Уважаемые ветераны города Норильска, в преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана передаю вам огромный привет от ветеранов города Томска. И хотел бы вам исполнить эту песню. Песня – это музыка Александра Розумбаума, слова Александра Минаева. Александра Минаева многие песни вы знаете Вот одна из них Называется она Я хочу, чтобы знали там Стало солнцем мерить путь Пало солнца за кайму Скливых гор я ставлю крест в календаре, На долгом бесконечно мне мой век длинейно суд не стал, а знать, живу доста, пусть не достал, только что быстрее в Россию, Я ставлю крест в календаре, на долгом бес конечно. душа, остался лишь какой-то шаг ступит до трапа по земле афганской. Тогда же, Господи, мне сил, Проститься с тем, кого любил, ставить радость боли злость, И все, что пережить пришлось, На серебристый фюзеляж. Кого любила ставить радость, боль и злость все, что пережить пришлось на серебристым фюзелячем а она Я хочу, чтоб знали там, где снега проталины Где наш дом, как со лба испаринут Грязную стирают рукавом Как по небу яркому С брызгами от сварки Летят врачи Только бы не на карте С кишлака подарков Стой молчи Сейчас свищу ай Средка, город хочет громно форсаже с летающего мига, Прощальник солов, ты не шепчи, давай мы просто пополчим. Ты видишь все в последний раз, но экипаж 15 нас, да, обниму тебя, прощай, мига, прощальник солов ты. Мы просто помолчим Ты видишь все в последний раз Но экипаж торопит нас Обниму тебе прощай, Амиго Я хочу, чтоб знали там Где снега проталины, где наш дом Как солба парину Грязную стирают рукавом по небу яркому, Брызгами от сварки, Летят горачи. Только бы не на карте шлака подарки, Стой молчи. И вот последний день ся, Остался лишь какой-то шаг ступить до трава По земле афганской. Тогда же, Господи, мне сил, проститься с тем, кого любила, оставить радость боли злость, На все, что пережить пришлось, На серебристых фюзеляж а она. Тогда же, Господи, мне сил, Проститься с тем, кого любила, оставить радость боль и злость все, что пережить пришлось За серебристых фюзеляжек